У вас появляется идея. и А что подумают люди? Что никто не поймет, никому это не надо. Вы предвкушаете масштаб. А вдруг кто-то стащит вашу идею? Это просто включается. Ни время, ни место, недостаточно денег, знаний, квалификации. Лишь бы не начинать. Почему страшно начинать? И вы по привычке откладываете. Откуда берется творческий ступор? В чем причина неуверенности в себе и вечной оглядки на других? Почему вы постоянно готовитесь и не чувствуете, что готовы? Или вам тупо обрезают инициативу, когда вы полны энтузиазма? А кто-то вечно опаздывает, обещает и не выполняет обещания. Все это признаки первой ловушки, которая поджидает нас на пути реализации задумок. Корни ее в нашем рождении. Это просто включается. Как только вы вступаете на путь и начинается первый этап, зарождается и вынашивается идея. У вас появляется идея. Вы задумываете нечто, решаетесь на свое дело, творчество, карьеру, неважно в какой сфере. Смутное очертания или мгновенное озарение. Ваше воображение допингует вас яркими образами, масштабным видением. Еще нет четких планов. Нет количественных показателей, вам не до процентов, рентабельности или каких-то определенных статусов. Есть состояние, энтузиазм, радость, горящие глаза или тихая наполненность. Вы предвкушаете масштаб, вы растворяетесь в радужных ожиданиях. Вы верите, что все возможно, если оно пришло вам в голову. Вам это знакомо? Если вы легко начинаете, открыты новому, спонтанное выражение сердечности и полны веры в свои силы, у вас проявлена позитивная первая базовая перинатальная матрица. Подробнее о матрицах рождения я расскажу в одном из видеороликов серии «Экстаз рождения». А вы пока узнаете у мамы подробности ваших родов и сопоставьте с тем, что будет в видео. Многие вопросы о повторах, неудачах и несносных привычках сразу прояснятся. Или вместо рождения идей вы ощущаете вечный творческий ступор. И никакой веры, только опасения, что никто не поймет, никому это не надо. В уме вертятся мысли, а вдруг кто-то стащит вашу идею или воспользуется результатами. И уж точно не до экстаза или блаженства. А потому вы делаете вывод, лучше не двигаться, не начинать. Надеюсь, это не про вас, но если есть признаки, то негативная первая матрица налицо. И если вас это не устраивает, то пора что-то менять. В одном из видео я поделюсь с вами историей про Машу и то, как она начинала. Смотрите, и первые шаги станут понятны. А есть еще вариант, к примеру, у моей знакомой шикарной идеи море энтузиазма, но первым ее подрубает муж. Обычно она искренне делится с ним, еще не явным, но уже ощутимым движением души, а он тут же начинает критиковать. не время, ни место, недостаточно денег, знаний, квалификации, возможно дипломов, вердикт – ничего не получится. Женщина не сдается, но глаза больше не горят. Муж заражает ее пессимизмом негативной второй матрицы и постоянно проговаривает негативное послание третьего этапа. Чтобы что-то получилось, нужно грызть это зубами и платить кровь. Мы начали прорабатывать с ней тему рождения, и она узнала у мамы, когда та сообщила своему мужу, то есть папе клиентки, что ждет ребенка, тот замахал руками и произнес длинную речь. «Не место, не время, у нас нет квартиры, у меня маленькая зарплата, нет сбережений, делай аборт». Как мы понимаем, мама клиентки беременность сохранила, но постоянно ощущала прессинг и негативное отношение мужа. И вот уже муж клиентки относится к ее идеям как к детям недовольным. А потом ее осенило, что мужчины, коллеги и даже начальство воспринимало ее идеи и решения в штыки, ну как сговорились. На самом деле негатив ее первой матрицы крылся в разногласиях родителей по поводу ее появления на свет. Когда мы проработали этот момент, начальник волшебным образом сменился на позитивную начальницу, а муж в первый раз поддержал даже внес предложение насчет ее идеи собственного бизнеса. Другой клиент поделился проблемой. Стыдно признаться, не могу начать. Уже прошел несколько курсов и готов учиться дальше, лишь бы не начинать. Взрослый человек, а откладываю и пасую, как ребенок, говорил он. Я не могу преодолеть иррациональный страх, страх начала, он необъясним. Да, когда вы долго готовитесь, все время ощущаете необходимость подложить еще один сертификат, пройти еще одно обучение, ну, чтобы уж наверняка взять еще эту консультацию эксперта. Это тоже влияние негативной первой матрицы. А еще может включиться неуверенность в себе с оглядкой на других. «А что подумают люди?» Кстати, ваш сосед или знакомый, тот наивный мечтатель, в народе прозванный пустобрехом, тоже жертва негативной первой матрицы. Такие часто спиваются из-за страха перед ответственностью, которая, естественно, появляется, когда реализуешь свою мечту. Работать они точно не собираются. Я дал идею, а вы реализуете. Если у человека отсутствуют границы, он опаздывает, не ощущая времени, раздает пустые обещания и норовит привлечь к своей персоне побольше внимания, перед вами вселенский халявщик. Тоже жертва негативной первой базовой перинатальной матрицы. О том, как вести себя с такими людьми, я расскажу в одном из видеороликов этой серии. Итак, вы узнали, как включается первая ловушка на пути реализации проекта «Цели мечты» или «Перемены в самом себе». Смотрите в следующем видео. Почему вы проседаете при первых трудностях? Куда уходят силы, время и откуда приходят апатии? Почему одни закаляются на втором этапе движения к цели, а другие хандрят и опускают руки? Как формируется выносливость? Где корни силы воли? И как выбраться на свет, если перед вами стена? С вами была Наталья Качан. Желаю вам легко начинать. А для этого смотрите видео из серии «Экстаз рождения».